Привет, друзья! Мы с Станиславом уже полчаса пытаемся начать запись, наконец начали, но вы этого не видите, к счастью, вы увидите только самый полезный, дорогой контент. 10 минут, подсказывает нам мне Станислав. Вот. У нас, как обычно, ваш любимый, ваш любимый сериальчик, я задаю вопрос, Станислав отвечает. Вопросы разные, есть даже один сегодня у меня вопрос жестокий и грубый, но мы напоследок его оставим в надежде ущучить короля инфобизнеса. Итак, Станислав, первый вопрос. «Стас, делаю сейчас проект. Мне клиент перед началом проекта сказал, что хотел бы сохранить какие-то важные ему вещи. Я спросила, какие? Он показывает на картины, на еще что-то, на мебель, а в другой раз другие вещи показывает. Я так поняла, что он почти все оставить хочет. И как мне ему тогда новый интерьер делать?» «Ну, ничего страшного, бери, оставляй все вещи, которые там у него есть и используй, проблем здесь никаких нет». Другое дело, что может быть он хочет, у него может быть там антиквариат какой-то, и он это использует. Если старые какие-то вещи, то ты скажи, что скорее всего у него просто будет ну, нормальный ремонт и старые вещи. Может быть такая его задача. А хочешь ты участвовать или не хочешь в этом, это уже решать самостоятельно себе. Ясно. А ты бы, ты бы согласился с старыми вещами интерьер делать? Ну если они какие-то прикольные, интересные, антикварные, то да. Если просто там старый комод и какой-то дурацкий диван, то нет. Зачем? Ну, просто ну, неинтересно. На этом это, это, это диване был зачат когда-то, 45 лет назад. Хочу оставить его здесь. Он? Да, Ча? вероятно. Ну, Осадитесь, окей. Если один диван, то его можно перешить, переделать кожей там или чем-нибудь еще, или тканью какой-нибудь новой, интересной. Если mm -hmm. один диван. Но если таких вещей много, и были использованы в зачатии много разных вещей, то я немножко пас. Я понял, хорошо. Ребята, если у вас такой случай, лучше не приходите Станиславу, просто заранее вас предупреждаем. Делайте себе ладно. дизайн сами. Можно обучиться хорошо, и вперед. Договорились. Окей. Станислав, а как внедрять изменения в компании, в которой ключевые сотрудники против изменений? Ты вроде говорил, что нужно параллельно другую команду создавать, но у меня производственный бизнес, вторую фабрику я построить не могу. Производственное ничего не могу сказать, это отдельная тема. Я стремлюсь специализироваться только на ну, творческих бизнесах, и там я хорошо разбираюсь, как Работать психологически с сотрудниками, как выстраивать команды и как брать предоплату без больших затрат. Если у вас производственная история, то это не ко мне, это нужно идти на тему, где у тебя есть там, бухгалтерский учет, где у тебя там какие-то, может быть, деньги инвестиционные, есть, где расходы, доходы. То есть там просто тоже все делается, но это лучше обратиться к другому специалисту, поэтому даже советовать не буду. Ну, вообще, вот как, а если немножко глобально рассуждать? Ну, вот, например, можно ли уговорить людей измениться? Людей уговорить измениться нельзя, можно сделать так, чтобы им самим было выгодно, они захотели и увидели потенциал в изменениях, и этот потенциал был бы еще заложен у них в интеллекте и в добросовестности. вот эти две вещи нужны, интеллект и добросовенность, и если у них есть цель, то человек может поменяться, если нет, то ну как бы нет. Слушай, а ты говоришь, выгодные изменения, значит, типа баблишка больше будет. Нет, нет, не всегда. То есть, есть же разные критерии. Есть деньги, кого-то мотивируют, кого-то интересные проекты, кого-то статус, авторитет. кого-то, ну, просто любопытство какое-нибудь может быть. Может быть, отношения, то есть, он изменится из-за mm -hmm. того, что вот вы его похвалите. Четыре есть основные характеристики. Если больше раскладывать их, там, десять. Ну, если меньше, то четыре, самая маленькая, да. Вот. Глобально, да, деньги, либо отношения, эмоции. Ну, две можно. То есть нужно с каждым из ключевых поговорить, понять, что для него важно и сказать, что в новой системе у него вот этого больше будет. Да, можно сделать так. Можно протипировать. Есть тесты психологические. Можно попробовать пройти в какой-то игровой форме или шуточно или пригласить психолога. И если такой тест человек проходит, то там у него есть показатели, по которым понятно его... Там есть большая пятерка, Big Five называется. Можно погуглить, mm -hmm. и в Википедии вылезет. Там есть пять основных характеристик – экстраверсии, интроверсия, открытость новому, либо закрытость, соответственно, добросовестность, доброжелательность и что-то еще одно вылетело из головы, ну ладно, сейчас не буду гадать. И также еще есть интеллектуальные способности. Вот, собственно, вот это вот все в определенной комбинации дает тебе разные психотипы, там можно по соционике, по Мэйр-Брикс, то есть в принципе психологические тесты это решают. Я понял, хорошо, спасибо, Спасибо. было полезно А, нервотизм, вот пятый. Я вспомнил Нервотизм это насколько ч у человека есть нервотизм? возможность То есть есть люди, которые переживают по разным параметрам А есть люди, которые не переживают То есть кто-то по пустякам и вот они в тревоге постоянно Ну или там на какой-то уровень, а кто-то вообще не парится Это я, ну, вот. а не паришься ты, мне кажется, вообще У меня тоже есть нервотизм, я делал тест, но у меня он, скажем так, из 10-ти бальной шкале, наверное, на 3-4 то есть есть люди, у кого там зашкаливают 6, 7, 8, просто они в тревоге. А есть люди, которые, часто это, кстати, предприниматели. Я думаю, там какие-нибудь суперкорпоративные, тиньков, я думаю, вообще не переживает, вообще у него 0. То есть, ну, какой-нибудь там, в общем, люди, которые рисковые, да, вот типа такого. У них, скорее всего, они попили чай, неважно, что там его банкротят, там штрафы какие-то, судебные издержки. Он вообще не парится, пошел там в гольф поиграл. То есть это Послушай, отдельно, вот... отдельно а... короче, дело отдельно, а эмоции отдельно. Я понял. Вот ты когда сейчас говорил, я вспомнил, есть такой Сергей Галицкий, который mm -hmm. основатель «Магнита», такой очень известный миллиардер российский, и там в каком-то интервью у него спросили, типа, а вы вообще как спить по ночам, вы же прям миллиардер, у вас такой бизнес. Он говорит, вообще не могу спать, представляешь, что каждый из 35 тысяч моего грузовика может сейчас нибудь ребенка на дороге сбить, а я за это ответственен. Вот, то да. есть кажется, там на десятку. Там да, можно. у него там, да, это сильно, получается, проявлено. Но в принципе это ни на что не влияет, ну то есть не то, что ни на что. Это у тебя заложено изначально чертах твоего характера. То есть вот взять человека, который переживает сильно, и кто вообще не переживает. Uh -huh. Фридман, по-моему, тоже смотрел интервью Альфа-Банк, если не ошибаюсь, он тоже говорит слушай, uh -huh. ну, как бы у меня, то есть Может случиться все, что угодно, я сплю всегда хорошо я вообще не парюсь и, и, и я чувствую, что это как бы важная черта, потому что я могу Отключиться, убрать все проблемы И там лечь отдыхать, вообще меня ничего не потревожит Блин, прикольно Хорошо, Получается, на деньги это не сильно влияет То есть если мы говорим, Гальцкий, да, он там Миллиардер, да, там Тинькофф и mm -hmm. Фридман Они все миллиардеры, то есть это как бы С этим надо просто понять и жить То есть нет такого, что какое-то mm -hmm. супер качество Тебя делает там миллиардером или не делает Просто самое, мне кажется, важное Понимать твои сильные стороны и Компенсировать их Подтягивать, либо компенсировать Сильными Понял, спасибо, круто а, Немножко странный вопрос Um, хочу спросить о том, что называется diversity. Стас, а у вас как устроено, мужчины и женщины в дизайне одинаково получают, ты сам поровну платишь, вообще как ты сам думаешь, легче тебе с мужчинами работать или с женщинами? Ну, я не, не очень понимаю, что такое diversity, ну, наверное, ты это, это объясняешь, первый раз, что я слышу. Может быть. Uh, это типа, как бы, половая разнообразие, uh. ну, чтобы типа и мужчина, и женщины поровну было. Слушай, мне вообще все равно, то есть без разницы. Просто как наблюдаю, ну, мужчины больше архитектора, больше... Касаемо структур, действует. Женщины больше ну, лучше работают с декором, с цветами, с такими такими вещами, с отношениями. В принципе, мне mm -hmm. вообще все равно. Под задачу главное, чтобы человек справился с задачей, мне без разницы вообще кто. Абсолютно mm -hmm. все равно. Mm -hmm. Я понял. То есть, типа, у тебя нет такого, что ты с мужчинами лучше сходишься в работе, а женщинами хуже или наоборот? Вообще нет, ни разу. Ну, я тоже так подумал, если честно, потому что я когда с тобой познакомился, мне кажется, тебе вообще все равно, главное, mm, чтобы да. человек был хороший профессиональный, да, в смысле. Да, да. И хороший, хороший тоже, очень важно. Потому что профессионала можно научиться, там, стать за 2-3-4-5 полгода. Но человеком хорошим, мы, по-моему, это обсуждали уже ранее, что вот хороший человек это как бы профессия или нет. Вот частично да, потому что если ты суперпрофессионал, с тобой никто работать не хочет, ты в команду не войдешь, а один ты в поле не воин. Поэтому, как бы, окей, и как ты применишь да. свои таланты, да никак. Согласен. Хорошо, спасибо. Как быстро мы прям бурненько идем, чтобы вот мы так, мы идем быстрее, чем мы пытались записаться. А, четвертый вопрос. А, Стас, тут президент Московской ассоциации архитекторов, архитектор Николай Лызлов говорил, что если грубо сказать, то сейчас строят все недолговечно, даже бизнес-класс. Типа это прямо заложено в процесс, чтобы через 20-30 лет все перестраивать. Нет, говорит, сейчас домов и вещей, которые долго служат. Ты что думаешь, может ли твой дом 50 лет простоять, а 300 лет? Ну, у меня да, у меня ну 300 не знаю, 100, наверное, точно простоит. Вот. Делаем мы нормально там себе. вот Как другие делают в архитектуре? Ну Лызлова знаю, он у нас выступал даже на дизайн-конференции, мы его приглашали. Вот, общались с ним, там фотки есть на сцене, то есть классный мужик, наверное, ему виднее, я же просто не архитектор и не строитель, то есть я как бы туда не лезу, я больше системщик и дизайнер, то есть это немножко не моя сфера, не могу прокомментировать. Угу. А вот ты сам, например, если сихо... ты вообще бываешь на новостройках, там приезжаешь на объекты, смотришь, как сейчас строят, ты замечаешь хуже стало, лучше? Не замечаю, что хуже. Есть премиум классы, там бизнес класс, там прям хорошо строят. Иногда приезжаешь, вот даже вот в Сочи у нас была квартира, сейчас вот ездили, там есть там бетон вообще нормальный. То есть раз на раз не приходится, сильно зависит от объекта, от застройщика, скажем так. То есть многие культурно хорошо делают, ну как правило это бизнес и премиум класс. И здорово, если компания сразу же делает с отделкой и управление потом домом, потому что тогда им бессмысленно mm -hmm. делать что-то некачественное, то есть они смотрят уже в долгую, потому что деньги там дальше делаются после продажи еще на управление все время, Вот и если mm -hmm. они сами будут собой управлять, то им логично, выгоднее сделать нормально такая тема. Да, слушай, я такой видел: в Москве есть такие клубные дома, где покупаешь там консьерж-сервис, все обслуживание да, дома, все да, входит вот на ключ. Да, да, да. Ты за это, естественно, так платишь, но как бы это и есть добавочная стоимость, зато у тебя там все включено. У тебя не будет там вот, консьержки, непонятно, с цветочками, у тебя будет все... Как Короче, на такую квартиру, я понял. Спасибо, да? Сейчас все очень Слушай, сильно и... подорожало, очень сильно. Да. Поэтому и материалы, то есть я вот думаю, сейчас как люди строят, то есть чуть ли не в два раза все подорожало. Металл в два раза подорожало, Ну вот, например, да, и все составляющие. строителей нет, попробуй сейчас строителей нормальных найти. Все уехали. Вот, очень тяжело сейчас. И очень дорого, очень дорого все. Я понял. Слушай, а вот если, допустим, я задам себе задачу построить себе дом, который вот точно будет очень долго строить, я смогу найти и строителей, и поставщиков, и дизайнеров, архитекторов, которые тоже на это типа, намечены, ориентированы? Я бы на это есть не рассчитывал, людей? потому что зачем тебе искать людей и думать, что они думают? Ну, то есть смотри, тот человек, который хочет делать, как правило, предприниматель, ты с ним заключишь контракт, и строители, у них как бы ну, разные взгляды на жизнь. Вот, поэтому я бы на это не рассчитывал, я бы рассчитывал на систему контроля все-таки. То есть нашел кого-то, договорился, да, ты можешь по отзывам взять как-то по контроль, какую-то семейную компанию или еще что-то, ты можешь постараться, но гарантии тут нет. И я бы не опускал это из своих рук, я бы взял себе какого-то архитектора, технадзора, например, дизайнера, кто бы в этом разбирался, и самое главное контроль. И чтобы он принимал работу от строителей, а не ты как заказчик, и когда он примет, mm -hmm. ты расплачиваешься. А он, соответственно, лицо не заинтересовано, ты ему платишь деньги за следование протоколу. Я понял. Хорошо. Блин, вот были бы, знаешь, такие дизайнеры, вот как бы, типа мы любим, вот как, как в Италии строят, чтобы там вилла, например, стоит 500-600 лет, и мы также строим в Сочи. Так дизайнеры все вот так прям... любят. Вопрос, что заказчики да. так не любят, в, За... в Сочи сейчас там строят из палок, и там, не, не знаю, чем из травы, <laughs> просто чтобы быстро застроить, продать. Люди еще не понимают, то есть не понимают качество, им дома. и дом, они не лезут внутрь. Очень много людей, которые вообще не разбираются, поэтому они покупают какую-то фигню, и в итоге, ну, задорого. То есть вот у меня есть э, такомая, которая у меня учится, э, ну, девушка, да, у нее есть э, в Сочи дом, она как раз купила и сейчас там строит, и у нее соседи, и ей там дали тоже целую улицу. Почему? Она вот девчонка, а все строители к ней ходят, говорят, у тебя самый лучший дом, ну, потому что она нормально его строит, и в итоге ей заказали еще пять домов, просто посмотрев, как она построила. Но при этом ее соседи тоже строят дом, и вот она рассказывала, что продали там чуть ли, не знаю, сколько, около ста миллионов, в общем, получается, дом Купили землю, там условно, за 4, построили дом там, за 5 или за 10, и вот тебе навар огромный. Там, в 10 раз получается. Лучше, чем на биткоине. Но эта лихорадка пройдет, то есть люди как бы рано или поздно ну, поймут. То есть сейчас она есть, сейчас сочек Сочи там, недвижимость как на дорожах. Но рано или поздно это остановится, ну, мне кажется. Хотя, как знать. Я понял. У меня тоже знакомая купила квартиру в Сочи, в доме, и рассказывала, что в соседнем доме прорвало канализацию, потому что канализационная труба была совмещена со сливом с крыши, ну, то есть там сливается вода, и туда же канализация, пошел сильный дождь. Так нельзя. Переполнилось, прорвало, короче, mm -hmm. вот так строят. Конечно, так нельзя. Я понял, спасибо. Хорошо. Последний вопрос есть, Станислав, жесткий, жесткий вопрос. А я, может быть, не буду на него отвечать. Прикинь? Ну не ж, Как это нет, уж давай ты ну постарайся, давай старичок. Ну, а, Стас, видел у вас в сторис стандарт профессии. Ага. Поздравляю, что вы его домучили, простите, если слово не к месту. Но вот у меня студия дизайна. Я хочу честно спросить, нафига он мне нужен? Я вот работаю, у меня все ок. Зачем я буду что-то там у себя по написанному вами стандарту внедрять? Ой, ну какой он жесткий. Это совсем не жесткий, нормальный вопрос. Человек, который как бы не понимает, зачем нужен. Ну, в принципе, можно почитать пояснительную записку, там написано. Если конкретно для студии дизайна, ну если ты нанимаешь себе людей, если ты студия дизайн, ты по-любому нанимаешь себе людей, если ты хочешь нанять себе профессионала, например, дизайнера, либо обмерщика, либо визуализатора, и ты хочешь, чтобы он, ну как бы, у него было портфолио, и ты понимал, обладаешь ли он какими-то навыками или нет. Это первый фильтр, просто по которому ты смотришь. И ты понимаешь, как этот специалист, допустим, чертежник или визуализатор или дизайнер как он у тебя впишется в общую структуру то есть по сути ты можешь не использовать это не обязательно но ты можешь понимать что у тебя если есть желание кого-то нанять то на рынке есть люди соответствующие вот этому стандарту ты можешь его доучить ну ты можешь его переучить но ты понимаешь что к тебе приходит человек так или иначе он получил диплом вот по этому по визуализации, uh -huh. по дизайну, по еще чего, по обмерам, в конце концов. И он умеет это делать. Он показывает тебе дипломную работу и говорит, я это конкретно делаю вот на таких-то параметрах, вот с такими-то знаниями, умениями, навыками. Uh -huh. Не хочешь – не бери. Хочешь – бери разнорабочего. Хочешь с дипломом – хочешь без диплома. Во вообще все равно. Просто есть люди, которые хотят брать. Но ну, Мне, например, важно, если я беру там визуализатор или там дизайнер, я хочу, чтобы он умел вот это делать. И не спрашивал меня, что я должен уметь делать. А сам знал заранее. Вот. для, ну это для студии, для сотрудника. Наоборот. Я пока я да. хочу ворваться. Давай. Слушай, но ну, это все звучит как бы хорошо, но это же все пойдет в народ, будет 50 лет, люди будут внедрять там в своих вузах все эти стандарты. Ну, ты почему? еще долго не сможешь занять человека, который вообще слышал про твой стандарт. Почему? Ну а как? Ну ты, кто там про него знает? Ну вот круг твоих инстаграм людей. Нет, а сейчас будешь... же люди учатся на всяких курсах, там, институтах. Когда там это, у них внедрится? Конечно. Это следующее. есть еще образовательный стандарт. Образовательный стандарт как раз создается в вузах, институтах на... «Основе стандарта профессии». Как вообще он делает? Стандарт профессии – это профессиональное сообщество говорит, ребята, мы хотим, чтобы вот у нас были некие стандарты, по которым бы мы ну, как бы понимаем, что мы вообще делаем, где у нас область ограничения. Это первое. Это вот мы сейчас делаем профессиональное сообщество. Должно пройти обсуждение, все должны сказать, да, дизайнер – это вот этот человек, либо эта функция. Дальше профессиональное сообщество говорит, мы таких людей нанимаем, мы платим им деньги. И вузы, они же тоже заинтересованы деньги получать, у них коммерческие основы есть, ну или там кто-то платит государство или люди mm -hmm. сами платят. Они такие, а кого мы учим? Они должны привлекать абитуриентов, да? К ним приходит студент, говорит: а я вот после выпуска куда пойду? А он говорит, вот, пожалуйста, у нас заявки там от компании, и если ты выучишься и сдашь диплом там на пятерку, вот по такой-то характеристике, ты будешь дипломированный там дизайнер, визуализатор, чертерник, проектировщик, и тогда... У тебя будет место для практики и там тебя возьмут. Ну а дальше закрепишься, mm -hmm. не закрепишься, непонятно. Сейчас такого нет. Сейчас вроде как ты отучился дизайну и вроде как должен уйти куда-то устраиваться, а компания не будет брать молодого дизайнера, потому что он стажер, он умеет одинаково делать все, непонятно что. Ну то есть если спросишь любую студию, они скажут, мы берем людей и переучиваем полностью, потому что ну они. Так и везде так. Да. Но для этого и нужен стандарт, чтобы тебя не было различия. Между тем, что требуется профессиональному сообществу в плане компании и тому, чему учат вузы. Сейчас сообществу нужно одно, а вузы учат просто по учебнику, какому-то там советскому, например. И чего? Mm -hmm. И зачем это надо? Собственно, для этого стандарты государства инициируют. Для чего государству это надо? Для того, чтобы развивать отрасль, для того, чтобы, по сути, люди лучше работали и платили больше налогов. То есть, вот если это прагматично смотреть, чем лучше будет организована отрасль, систематизирована, тем больше она будет давать налогов за счет того, что люди будут развиваться и все будет крутиться. А сейчас как бы такой вот между собойчик. Я убедил, как Павел Дуров говорит, удибил. Слушай, Стас, что сложнее сделать? Стандарт профессии или книгу написать? Стандарт профессии, конечно. Почему? Потому что книгу ты сел и пошел писать сам, что хочешь, ну а дальше она у тебя есть. Стандарт профессии ну, во-первых, там очень огромная аналитическая работа, то есть, ну, даже, окей, даже в книге ты можешь это сделать, но после этой аналитической работы тебе нужно увязать все это с другими разными мнениями, и там тебе нужно, по сути, доказать всем неверующим, знаешь, какие мне комментарии пишут? Ага, Орехов там делает, это для курсов, он будет продавать. Нас всех, это самое, систематизирует. значит, все будут... Чипируют практически. Да, чипируют, да, все под одну гребенку. Все будут, знаешь, что мне пишут? Значит, все должны будут лицензию покупать у Орехова. Вот так вот пишут, представляешь? Вот, Ну, есть такие люди. Да, я... так, про, так и есть, я купил лицензию, ребят, ничего страшного, не очень дорого. 690 рублей. 699 евро. Можно работать. Да. И можно работать сразу все. пока хорошо. стандарт только не принят можно по дешевке взять да вот пишут как этот кто это такой-то визуализатор как он взял на себя право как он имеет право покуситься на наше святое мы вот 20 лет там получали в Мархе и еще какое-то образование мы там держались за ручку с главными архитекторами а он он вот вот пошел делать ну слушай окей это я принимаю нормально то есть мне что только не пишет по этому поводу и не только мне и там отлично все хорошо, это и есть обсуждение. И вот тебе нужно не срываться на них. Ну, то есть я, в принципе, спокойный человек, я ко всем очень дружелюбно отношусь и понимаю. значит, ты сейчас это говорил, ссылки победителя надо признать, поэтому что? это на ну, так. Типа, ну, ну, собаки лают, ветер несется. А, нет, нет, нет, я не про то. Ты спросил, почему сложно. Потому что нельзя, собаки лают, ветер несется. Нужно обязательно с ними работать. И работа, как раз, заключается в том, чтобы выстроить коммуникацию и свою дискуссию так, чтобы любой человек с любым мировоззрением, с любым вот как бы таким вот негативом даже, который к тебе, он как бы был услышит И либо его комментарий принят осознанно, либо нет. Я здесь не переживаю, угу. почему? Потому что у нас есть, есть... Все вот эти вот разговоры заканчиваются знаешь на чем? Когда мы говорим, окей, ваше мнение очень важно, действительно, да, наверное, там что-то не то, что-то не чисто. Значит, чтобы точно сделать так, как вы хотите, напишите, пожалуйста, конкретно, что вы хотите. И вот на этом все вот эти возгласы, собственно, уходят. Надо собрать комиссию, надо собрать всю школу, надо всех профессоров собрать. Окей, собирайте, давайте соберем и сделаем, давайте. Начинайте. Ну, где? И все, и как бы на этом все рушится. Хорошо? Окей. Вот, а мне я собираю, как бы я делаю, я не парюсь по этому поводу, я сказал и иду. То есть я действую в рамках, ну как танк, в общем, я знаю, что надо делать, и я делаю. Ясно. Маленький та танк Станислав Орехов. Слушай, Станислав, напоследок-то вопросов нет. Вот все, отбился. Напоследок книжку покажи, ради бога. Надо традицию соблюдать. Ой, книжка у меня... переехал у тебя слева, да, справа у ящика, меня... а... ящика влево. Она у а. меня вон там, я не знаю, видно, не видно. Ну, короче, сегодня а? мы его не увидим. Да, сегодня... Окей, книга здесь. А, книга мы... здесь да, мы рядом. ее продали. На самом деле ко мне приезжала да. девушка, а, Юлиана, с... Белоруссия. И вот книгу, вот я ее приготовил, все, она ее забыла. Поэтому, если смотришь, вот, привет, мы тебе отправим в Белоруссию. Да, кстати, Станислав, называй лучше Беларусь. они больше любят, говорят. Ну, потому что, типа, Белоруссия такое... Ну, вот я, я не очень культурный, как бы, и слова могу путать, я не со зла. То есть я говорю там, mm -hmm. не знаю, я не знаю, как по порше, он боржини, либо боргиня. сразу разного. видно, какие-то Поэтому... вопросы лингвистические тебя волнуют, не слова. Меня не волнует, я просто могу ошибиться. И как бы, если кого-то парят, ну извините. Не-не, все ок, я просто так. Я выпендрился немножко. А, окей. Ты тут сгладил. Okay. Ну, все, друзья, вопросов больше нет. Спасибо, спасибо за ваши вопросы. Присылайте еще. Присылайте позлее вопросы, пожалуйста, потому что я уже устал. Он прям mm -hmm. как уж, электричество вырабатывает. уголь а, а не как все вертится. Ладно, Серега, так спасибо. Что, он, он мне сказал, Сергей, что он готовит студию, да, и в следующий раз у тебя будет что-то красивое. Вот, вот, вот опять началось. Он вечно любит меня подуть под... Ну, постараюсь чуть получше выглядеть в ваших глазах. Я видел комментарии негативные под стрикте. Вот, типа, стол купил, сейчас фон будет, микрофон нормальный, камера, короче, все будет получше. Оставайтесь с нами, слушайте вопросы, увидимся. Станислав, пока. Пока, Серег, спасибо.